Добрый день, форум агентства Ледокол, меня зовут Аркадий. Вы пойдете завтра на выборы 11 сентября? Да. Так, вы что-нибудь ждете от этих выборов? Нет. Угу. Хорошо, а что-нибудь меняется в лучшую или в худшую сторону после выборов? Будем надеяться, что будет меняться. Угу. Ну а вообще, кому выгодна система выборов в России и вообще в мире? Ну... Как бы люди сами решают за кого голосовать и кого люди выберут, те и будут у власти. Ну а вообще после выборов что-нибудь меняется в лучшую сторону для трудящихся, для большинства? Ну как бы я не могу еще на этот вопрос ответить, я еще мало, так сказать, пожил. Ну у твоих родителей что-нибудь меняется в лучшую сторону или только в худшую? Да живем, как и жили. Как uh -huh. То есть потихонечку все. Ладно, спасибо. Добрый день, интернет мы Чуть по не начал. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы ходите на выборы? Нет. И завтра, 11 сентября, не пойдете в единый день голосования? Нет. Хорошо, как вы считаете, после выборов что-нибудь меняется в лучшую сторону? Сложно сказать, что-то меняется, что-то остается таким же. То есть... Нет, именно в лучшую сторону, вот в вашей жизни, в трудовой или в личной, может быть. В трудовой и в личной точно ничего, как бы, хуже, главное, не стало. Все осталось таким же, как и было, вот. Единственное, что, ну, позитивно стали ремонтировать э, тротуары, дворы. Вот это да, потому что, ну, ребенок есть, соответственно, когда он гуляет, хотя бы по ровному асфальту ездит. Угу. Вот и все. Хорошо. А ранее вы в выборах участвовали? Да. А почему тогда перестали? Ну, после того, как я приняла непосредственное как бы, участие в этом деле. Тоже были наблюдателем? Да. А, ну, как-то все. На я этом желание отпало. Благодарю за интервью. Удачного. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы пойдете на ближайшие выборы 11 сентября? Ну, к сожалению, нет. Нет. А по какой причине? Не знаю, ни разу не участвовал, не интересно. Учеба, нас не отпускают. Так 11 сентября, это, это завтра воскресенье? А, это воскресенье. Нет, тогда точно нет. Я <laughs> Понимаю, но... А вы вообще в систему выборов верите, не верите, что-нибудь об этом знаете? Нет. Ну, честно говоря, не особо интересовался. Угу. Хорошо. Ну, может, вы за родителями следили, они ходили на выборы когда-нибудь, будут ли они голосовать? На этого нет, не знаю. Возможно, может, ходили когда-то, но в любом случае как-то я не знаю. Вся эта система вообще выборов, я не особо участвую в этом. Mm. Хорошо, как как вы думаете, вот не ходя на выборы, э, сама выборная система помогает что-то изменить в лучшую сторону, не помогает, э, в чьих интересах она работает? Да, возможно, помогает, почему не помогает? Конечно, помогает. Это город может к лучшему как бы приводит, mm. то, что изменения всякие. Ну а в чьих интересах работает система выборов сейчас? Я думаю, люди выбирают сейчас э, того, кто Какого будет не это... Ну, такой тогда интимный вопрос. Вы хоть кого-нибудь из... Э... Те, кто в бюллетене указан, знали, хоть когда-нибудь видели этих людей. Или они для вас всех новые люди, но с чего-то вдруг они должны работать в ваших интересах? Ну, из всех людей, которые в бюллетене я сейчас не видел вообще. Но, возможно, эти, например, люди, кто у нас будет губернатором или что-то еще, думаю, к лучшему приведут в город. Честно говоря, я тоже их не видела вообще я с этого города. А, ну, ничего не было Ладно, спасибо за ответ. День добрый, информагентство Ледокол. Меня зовут Аркадий. Вы пойдете завтра на выборы? Да, пойду. А ранее ходили на выборы? Нет, ни разу еще. Хорошо. Ну, может, за родителями следили они а ходили на выборы. Вы после выборов замечали какие-либо изменения в лучшую сторону? Ну, на самом деле, да, было. То есть, в прошлом году, когда мои родители ходили на выборы, после этого, в принципе, Саратов начал более-менее преображаться. Угу. Хорошо. А вот то, что переименовали проспект Кирова в проспект Столыпина, как вы оцениваете? Я не вижу в этом смысла, если честно. Ну, хоть так. Хорошо. Как вы думаете, вообще от выборов что-нибудь меняется в лучшую сторону? Для вас лично или для общества? Ну, если выбирать правильного человека, то все может поменяться. Но, в принципе, меняется. Угу. Хорошо. А в чьих интересах работает выборная система? Наверное, в интересах общества. Хорошо, благодарю за ответы. Добрый день, информагентство «Ледокол», меня зовут Аркадий. Вы пойдете на выборы? Я уже сходил. Отлично. Ну, в этом году сходили, верно? Ну, вот сейчас выборы. У нас там три дня объявились, 9 по 11, а, да. точно. Просто я увидел, когда 11 только было. Так вот, вы ранее ходили на выборы? Ну, ходил периодически, не всегда, командировки. Хорошо. А как вы считаете, после выборов что-то меняется в лучшую сторону у трудящихся? Не знаю, ну, хотелось бы верить, наверное, что что-то будет меняться. Просто не все мы можем видеть, не можем, скажем так, все пощупать. Хорошо, как считаете, в чьих интересах работает система выборная? А встречный вопрос в, по поводу, скажем так, а в чьих интересах, ну, наверное, в интересах народа надо думать. Хорошо, тогда такой вопрос. А знаете ли вы тех людей, которые в бюллетенях перечисленные, вообще вот их лично знаете, будут ли они в ваших личных интересах или интересах ваших близких работать, или они будут работать в своих интересах или интересах тех, кто их в этот бюллетень записал. Ну, знаете, на самом деле это провокационный вопрос, да, там, э, мы как, скажем так, конечные пользователи, избиратели, да, какие-то фамилии мне знакомы, да, где-то я слышал, там, может быть, что-то где-то про, про кого-то читал, а вот уж как наши, скажем так, избранники э, будут себя декларировать, э, скажем так, э, отстаивать точку зрения, там, не знаю, там, рабочего класса, там, или, как, как сказать, простого народа или этих, но это, извините, это уже, как бы, как, какой-то кулуарный вопрос. Я об этом не знаю. Понятно. Ну, спасибо за ваше мнение. Перед выборами устроили какие-то народные гуляния. Улица Волжская, насколько я помню. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Вы пойдете на выборы в ближайший день? Я пока думаю об этом. А ранее ходили на выборы? Да, ходила. Хорошо. Как вы считаете, от выборов есть какой-нибудь положительный результат для вас, для ваших близких? Не хочу говорить свое мнение. Но за мнение у нас пока еще не сажают. Но для кого-то они являются положительными, а для кого-то нет. Угу. Понятно. Как вы считаете, а в чьих интересах работает выборная система, избирательная система? А вы кого имеете в виду? Интересы чьи? Ну я с точки зрения классов. В интересах какого класса работает избирательная система? Класс. Озвучьте. Ну, есть пролетариат, есть буржуазия, вот из этих двух. Я не считаю, что у нас такие классы. А какие? Не хочу озвучивать. Угу. У нас просто разделение, наверное, по ну, социальным, наверное, каким-то слоям. То есть люди более обеспеченные и менее обеспеченные. Так вот, я думаю, что выборы для слоев более обеспеченных. Хорошо. Благодарю за ответ. Вы пойдете завтра на выборы? Возможно, да. Угу. А ранее ходили на выборы? Да. да. Хорошо. Как вы считаете, после выборов что-то меняется в лучшую сторону для трудящихся, для вас лично, может быть? Не видел, не замечал. Угу. Хорошо. Как вы считаете, а в чьих интересах работает выборная система? Я проехала. Не знаю. Ну, то есть, своего мнения вообще никакого нет? Просто не интересуюсь подобной темой. И как-то неинтересно влезать в это все. Хорошо. И как вы считаете, после текущих выборов что-то изменится вообще? Или все останется как есть? Возможно, изменится. Время такое. Хорошо. Благодарю вас за ваши ответы. До свидания. Добрый день. Меня зовут Аркадий. Вы пойдете завтра на выборы? Да, пойду. Я сегодня пойду. Ну да, три дня голосования. А вот раньше на выборы ходили? Да, ходилась. Хорошо. И как вы считаете, после выборов что-нибудь меняется в лучшую сторону или, может, в худшую? Ну, особо ничего не меняется. Все по-прежнему. Угу. То есть ничего не меняется. А в чьих интересах работает выборная система? Ну, допустим, в России. Ждают, что в интересах народа И мне остается просто в это верить Хорошо, вот какой результат от всех ваших походов на выборы И от походов на выбор других людей Вы ощущаете? Ну да, конечно То есть, ну в основном я голосую за ту же, допустим, партию, как год назад И все по-прежнему Ну как бы мне особо ничего не меняется Понятно. Спасибо за ответ. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы пойдете завтра на выборы? Я сегодня собираюсь уже идти. Ну, это хорошо. Как вы считаете... А, выходили на выборы ранее? Нет, первые будут. Как вы считаете, что-то изменится от этих выборов, и вы что это от них ждете? Ну, возможно, что-то изменится. К лучшему, надеюсь. Ну вот, наблюдая за родителями, за тем, как живет страна, может наблюдали, А что-нибудь к лучшему менялось от выборов, к худшему, как вы считаете? Ну, не замечал, если честно, никаких изменений. Хорошо, как вы думаете, кому принадлежит выборная система, в чьих интересах она работает? Ну, в интересах людей, наверное, общества в целом. Все. Хорошо. Благодарим за ответ. Удачного дня. Добрый день. Меня зовут Аркадий. информагентство агентства «Ледокол». Вы пойдете на выборы в ближайший день? Не планировала. А ранее ходили на выборы? Ранее ходили, да. Хорошо. Как вы считаете, после выборов что-нибудь меняется в лучшую или в худшую сторону для трудящегося населения? Странный вопрос. Для кого-то меняется в лучшую, для кого-то в худшую сторону, поэтому сложно ответить. Я имею в виду именно трудящееся население, а не тех, кому становится лучше или хуже. Ну, вот, Трудится у нас в том числе и, в... и те, кто будут избираться, поэтому я тут не могу ответить на такой вопрос. Понятно, хорошо. Как вы считаете, от выборов вообще что-нибудь зависит? В чьих интересах проходят выборы? Какого класса? Я думаю, что здесь тоже сложный вопрос. И в интересах разных классов проходят выборы. У нас не так много классов. Ну, соответственно, во всех интересах проходят выборы. Хорошо, спасибо за ответ. Удачного дня, до свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы ходили на выборы? Нет. Пойдете в ближайший день? Хорошо, а вообще, в чьих интересах проводятся выборы, как вы считаете? Ну, не знаю, наверное, в интересах власти, народа, какого-либо. Хорошо, а как считаете, после выборов изменится что-то в жизни трудящихся россиян в лучшую сторону? Ну или в худшую, как считаете? Да я, честно говоря, не знаю, смотря кто придет туда. Я за политической повесткой не особо слежу ну а вообще за прошедшие выборы уже не первые на вашей жизни что-нибудь менялось в лучшую сторону или только в худшую ну, не знаю как насчет выборов ну наверное вот когда Володин более-менее взялся за как бы за саратов то ну плюс-минус что-то начало меняться где-то ну проспект начали отстраивать сделали набережную то есть, ну, какие-то сподвижки заметны Ну, прям вот масштабных Даже не знаю Хорошо, вот вы упомянули проспект Набережную Переименование проспекта Кирова В проспект Столыпина Как считаете, нормально? Не знаю, для чего это вообще сделали Ну, всю жизнь был Кирова Потом сделали Столыпина А для чего, неизвестно то, что у нас закрываются заводы в Саратове и в области, как считаете, это нормально или это не виноват Володин? Ну, заводы. За да нет, это, конечно, не нормально, я считаю. Но это уже давно так делается. Нет, ненормально. Хорошо, благодарю за ваши ответы. Удачного дня. День добрый. Информагентство Ледокол. Меня зовут Аркадий. Вы ходили на выборы ранее? Нет. В этот раз пойдете, там, говорят, с 9 по 11 выборы? Нет, не предоставляется возможность прописка другого города. Ну а вообще, если бы была возможность, или в вашем городе они проводили? Пошла бы. Хорошо, вот вы, может, всю жизнь наблюдали за родителями, они голосовали. Голосовали? Конечно. А как вы считаете, менялось ли что-то в лучшую сторону в их жизни, в вашей жизни? Безусловно, менялось все. В результате выборов. Менялось в лучшую сторону. Да. Хорошо. Как считаете, в чьих интересах проводятся выборы? Здесь сложный вопрос. Здесь, наверное, две стороны одной медали. Здесь и для людей, и для кого выбирают, избирают. Хорошо. Как считаете, в результате текущих выборов что-то изменится в лучшую сторону для трудящихся, то есть для большинства населения? Нет. Хорошо, благодарю за ваше мнение. Наблюдатель желает? Если надо, то да.